Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Стрельцов на июнь 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь. Вначале для тех, кто в паре, потом для тех, кто одинок и в поиске. Ну и, естественно, про финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Я выберу десять карт для вас. Под колодой. Под колодой у нас пятерка пентаклей. Ну что ж, карта проблем. Проблем с деньгами. Проблем со здоровьем у кого-то может быть часто проигрывается как проблема с ногой. Еще это проблема с жильем может быть у кого-то. Но карта мелкая, то есть младший аркан, поэтому трудности, видимо, временные. Иногда карта говорит о том, что вам надо помочь кому-то, помочь человеку, у которого проблемы с финансами или проблемы с жильем, или, может быть, ухаживать за кем-то, навестить кого-то, у кого проблемы именно со здоровьем. Карта помощи еще. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас карта смерти которую перекрывает карта Паш Мечей. В основе вашего креста семерка кубков. В недавнем прошлом карта Звезды. В основе вашего, во главе вашего креста карта Дьявола. В ближайшем будущем семерка Пентаклей. Для вас, мои дорогие, восьмерка кубков. В вашем окружении десятка кубков. Надежды и страхи королева посохов» и «Чем все завершится?» «Карта к Верховной Жрице». Ну, первый ваш Малый Крест, вы можете получить какое-то известие, известие, которое может перевернуть всю вашу жизнь вверх ногами. Паш, мечей это носитель информации, это какие-то записки, звонки, имейлы вы можете получить. Что-то острого характера, либо делового характера, либо какая-то, может быть, даже колкость, может быть, что-то, какой-то конфликт даже, либо это просто уведомление какое-то, знаете, государственный может быть, какой-то документ, может быть, вы получите уведомление о чем-то, можете получить решение суда, например, или уведомление о том, что что вас вызывает, например, суд или еще что-то. А карта смерти, старший аркан, представляет знак зодиака скорпионов. Но карта говорит о том, что что-то уходит из нашей жизни, отмирает, освобождает место новому, что-то, что уже отжило себя. То есть пришел этому уже конец, как говорится. Что это может быть для каждого свое? У кого-то из стрельцов это, может быть, отношения пришли к концу, и вы можете получить как бы уведомление о том о подаче на развод, например. У кого-то это увольнение, может быть, или вы подали наоборот, вы, может быть, подали на увольнение документ. То есть освободили место чему-то новому, новым отношениям кто-то, кто-то освободил место новой работе вот так вот ну карта еще карта смерти карта трансформации то есть мы меняемся наш статус меняется то есть вообще символом этой карты является бабочка то есть вначале она была червячком потом она была в коконе а потом она из этого кокона вылупилась и превратилась в красавицу бабочку то есть вот этот вот сам процесс трансформации перехода из одного за одной стадии в другую стать еще карта такая знаете очень философская говорит о том что что э, изменения, и как ты примешь эти изменения, э, так они и войдут в вашу жизнь. Кто-то быстрее адаптируется к изменениям, тр, кому-то трудно, наоборот, адаптироваться к изменениям. То есть у вас, вам, у вас дольше этот период будет привыкания, перемен, может быть, даже стресса какого-то. Э, но примите, примите, чем, еще раз хочу сказать, что чем быстрее вы примете изменения, тем быстрее вы к ним привыкнете. В основе вашего креста, семерка кубков, карта э, либо мечтания иногда, а либо иногда переходящих в иллюзии. То есть э, хочется иногда человека опустить немножко на землю. То есть одно дело мечтать. Мечтать, как говорится, не вредно. Но когда эти мечты переходят за грани, превращаются в иллюзии, то есть фактически не, невозможно что-то реализовывать. Мечты можно реализовать, а иллюзии навряд ли. Поэтому э, тут вот как-то хочется человека Немного э, спустить на землю. Но карта еще и выбора. Вообще в традиционной колоде человек стоит перед вот этими семью чашами и выбирает. И часто карта предупреждает, будь осторожен с выбором. Потому что не все то, что вот, предлагается, оно хорошо для вас. Внимательно посмотрев на карту, мы увидим, тут огонь, тут у нас в одной из чаш змея была где-то, то есть можно и обжечься, если с выбором, то есть выбрать неправильно. Можно, конечно, и бриллиант получить. Часто эта карта ассоциирует с интернетом в современном мире. Например, если мы записываемся, если у вас закончились отношения, вы решили, например, зарегистрироваться на сайтах знакомств, познакомиться, начать новые отношения. Поэтому карта говорит, будьте осторожны, не все там бриллианты, не одни бриллианты, там в этом, на сайтах знакомств, не все для вас хорошо. Или если это была работа, может быть, вы подаете на работу и тоже будьте осторожны, что вам предлагают, внимательно рассматривайте, насколько серьезные и как бы серьезные компании это или это какая-то афера или еще что-то. А в недавнем прошлом карта звезды, замечательная карта, кстати, карта говорит, вообще одна из самых позитивных карт в колоде Тара, говорит об исполнении ваших желаний, говорит об исполнении ваших мечтаний даже каких-то. Вы знаете, сразу, когда видим карту смерти, такое тяжелое как будто бы чувство появляется, когда я говорю о том, что закончились отношения, закончились работа, вы знаете, не всегда все так, а иногда отношения закончились, и мы говорим, ну и слава Богу, иногда людям лучше, когда они отдельно, понимаете, это новый этап жизни, это свобода, это нету стресса, это нету никаких вот этих скандалов, разборок или напряженной обстановки дома, это освобождение для кого-то или работа, которая была нелюбима, может быть, вы подали документы, подали на уход и теперь как бы вы свободны, то есть вот это сдох облегчение даже, как бы я бы сказала. Исполнение желаний. Вот, пожалуйста, старший аркан представляет знак зодиака водолеев. Это карта, как кто-то из водолеев, может быть, для вас был очень значителен в этот период. Либо вы были в центре внимания в недавнем прошлом, то есть все внимание, все глаза были на вас, причем с позитивной точки зрения, не с какой-то, знаете, с, пози... с негатива. А именно, то есть вы привлекали к себе внимание, может быть, кто-то своей внешностью, кто-то своими какими-то достижениями, либо вы просто душа компании, может быть. Вот так во главе вашего э, креста карта дьявола старший рак аркан представляет знак зодиака Козерогов. Кто-то из козерогов о, о ком-то думаете или кто-то главен для вас, важен для вас в этот период. Карта дьявола, карта сексуальности, во-первых, в первую очередь, когда вообще отношения чисто построены на сексе. Такое тоже бывает, и вас тянет друг друга чисто вот с физической точки зрения. Либо это, может быть, вот эти наши грешки какие-то, какие -то, то, что у нас пристрастия какие-то нездоровые, это алкоголь, наркотики, игровая зависимость, может быть. Это карта еще домашнего насилия, то есть если есть что-то в вашем доме, о чем-то вы думаете, что это не нездоровые отношения, бежать надо э, оттуда, потому что это это неправильно. Что еще может быть? Трудоголики. Даже если вы излишне работаете, это тоже карта дьявола. Все, что излишнее, оно не, плохо для нас, понимаете? Это стресс, это плохо сказывается на нашем здоровье. Даже те, кто излишне тратит деньги, это тоже плохо. Но это уже с другой точки зрения. И в ближайшем будущем для вас карта семерка пентаклей Карта замечательная. То есть, во-первых, с финансовой точки зрения такое хорошее. То есть, перешли даже за шестерку. Шестерка — это такой баланс. А это даже чуть-чуть больше, чем э, баланс у нас. То есть, есть даже какие-то излишки. Семерка пентаклей замечательная. Вот, может быть, вы задумаетесь, куда эти излишки вложить. Какое сделать вложение? Кто-то может решить вложиться в жилье, в недвижимость. Кто-то решит вложиться в какие-то я не знаю в банковские какие-то считали еще что-то а иногда можно вкладываться в себя то есть развивать свою карьеру работу то есть идти на какие-то дополнительные курсы покупать какие-то может быть компьютерные программы которые позволят вам увеличить ваши заработки кто-то будет вкладываться в свой бизнес может быть свое свое дело очень правильная карта именно с точки зрения работы карьеры когда мы Анализируем все, что делать следующим шагом. Часто карты говорят даже о каком-то риске. То есть, например можно изменить что-то в своей работе, в своей карьере, но тогда не будет гарантии, что вы получите эти семь пентаклей. Но вот этот вот риск, зато вы получите, может быть, какой-то опыт дополнительный. Может быть, вы что-то узнаете, вы будете лучшим специалистом. Вот такие вот нюансы по этой карте. Вот так можно и в отношения вкладываться и как бы собирать урожай. То есть вы были, например, хорошей женой, хорошей матерью, и теперь в доме у вас благодать уважают и любят. Поэтому это тоже может быть вот так вот по этой карте. Для вас, для вас, ну все-таки вот этот уход у, у кого-то, это ваше главное событие, вот этот это подача этого либо в суд документы, может быть, ну не суд, а может быть просто на развод, либо на увольнение, может быть, или еще что-то, вы уже, знаете, подали и освободились повернулись спиной ко всему этому, это все отжило себя уже, чаши перевернутые, то есть уже даже эмоций никаких не осталось. Обычно, когда чаши полны, у нас есть еще какие-то чувства, а вот по этой карте уже чаши даже перевернуты, то есть чувств у меня никаких не осталось. Вы уже смотрите вперед в будущее, может быть, даже еще и не видите его четко, так как у нас луна. Луна – это не четкость, нету ясности еще, но уже сам факт, я уже это сделал, это главное. Я спиной повернулся к тому, что уже себя отжил и я двигаюсь вперед. Вот это самое главное. Вот это вот, так вот такое вот чувство позитива. Смотреть вперед в будущее. А будущее, я думаю, будет замечательным. Потому что вокруг вас вас поддерживают. Вот я бы так сказала. Поддерживает семья. Поддерживает друзья. Кто-то какие-то очень теплые отношения. Гармоничные отношения у вас с кем-то. Люди, есть люди вокруг вас, которые вас поддерживают. Потому что десятка кубков – это карта благосостояния. Такого благодушия. Да, я бы же сказала, в семье. Может быть, если вы ушли с работы, то дома у вас все в порядке. У вас э, и жена, или муж ваши, детки ваши. То есть все хорошо у вас. То есть вы когда домой возвращаетесь, вы душой отдыхаете. Никаких конфликтов, никаких скандалов. Все вот душа в душу. А если вы одиноки, то все равно э, у вас есть место, где вы отдыхаете душой. То есть ваш дом, может быть, где вы живете. Вы создали себе уют, вы создали себе комфорт. Вам есть куда э, прийти, понимаете, Отдохнуть, вот так вот. Надежды и страхи. Может быть, и так, и так. Я не знаю, кто эта женщина для вас. Королева, я пишу, а вы уже сами решаете, кому она кем приходится. Королева посохов это женщина-элемента огня, это львы, овны, стрельцы что то надеется на себя, только может быть, если это вы, женщина, стрелец, то люди огненной стихии, что вам про вас говорить? Вы сами все про себя знаете. Люди, которые могут, знаете, показывать себя. Огонь. Энергия, движение вперед. Интересно с этими людьми, потому что у них постоянно вот эта вот энергия, она завораживает. Постоянно надо куда-то бежать, надо куда-то рваться, надо чего-то дости достигать. Это люди, которые как бы демонстрирует, что ли, себя через внешность свою часто, то есть через одежду, через прическу, через макияж. Иногда даже какую-то эксцентричность, какая-то брошь, какая-то, я не знаю, какой-то шарфик, какой-то стиль одежды, может быть. Вот эти посохи – это именно символ креативности, символ артистичности. Это еще символ работы и карьеры. Это женщина хороша для как и бизнес карьер, партнер. Если вы мужчина, может быть, вы надеетесь встретить вот такую вот Женщину. Если вы женщина, может быть, вы хотите открыть бизнес совместно с кем-то. Вот это вот хороший бизнес-партнер. вот Для мужчин замечательная партнерша по жизни тоже. С ней будет интересно зажигать. Еще сексуальность к тому же, потому что посохи – это фаллический символ. Ну и ваша последняя карта, карта Верховная Жрица. Карта говорит о том, что, во-первых, доверяйте себе. Это самый главный посыл этой карты. Доверяй своей интуиции, то есть доверяй своему шестому чувству. Что чувствуете, то, то есть... Понятно, что очень правильно слушать каких-то мудрых людей, людей, которые уже были в подобной ситуации, выслушивать их, их мнение, но вы эксперт в своей жизни, никто лучше вас не знает вашу ситуацию, никто не знает лучше вас вашу жизнь. Поэтому доверяйте себе. Еще карта такая, знаете, бездействие, то есть может быть не то, что бездействие, но надо все продумать, не торопиться. То есть каждую ситуацию, каждый послушать себя, послушать свое сердце, послушать свою душу и потом уже действовать. И карта еще такая спиритуальная, эзотерическая, может быть, кто-то либо сходит к тарологу, астрологу, эзотерику, либо вы начнете изучать, вам станет интересно, и вы вот как бы начнете заниматься всем этим. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас на любовь. Я возьму другую колоду и вытащу вам несколько карт. Первые три карты для тех, кто в паре, на любовь. И опять карта Верховная Жрица. Она просто выпрыгнула. То есть, если... Вы... Давайте я все по порядке. Тройка кубков и Принцесса Мечей. Ну, вы знаете, может быть, для кого-то я и рассказала эту историю вот в Кельтском кресте о том, что вы все-таки подали на развод. У нас та же самая карта, у нас паш мечей, это какие-то колкости, это какие-то... У вас, у кого-то из стрельцов, и мужчины, женщина, неважно, вы предчувствуете что-то, кажется вам, вы чувствуете, что что-то не так, потому что, в общем-то, карты говорят, кто-то, у кого-то, вас трое в отношениях. И не зря вот эта вот вот эта колкость, вот эти вот холодность, может быть даже холодность переписки, холодные звонки или может быть даже колки и послания друг другу, потому что я думаю, что вы чувствуете, может быть у вас еще нет конкретных доказательств, но вы чувствуете, что у вас трое в отношениях. Давайте посмотрим. Я ä, посмотрим, что для тех, кто одинок и в поиске. А, карта шута карта мира и карта смерти все три карты старшего аркана Конкретно именно отношений пока я тоже не вижу, но у вас, знаете, такие очень знаменательные карты. Карта что говорит, что вы прям на обрыве, вы готовы, вы готовы вступить в новые отношения, ноль, начать с нуля, не тащить с собой в новые отношения, багаж свои, своего предыдущего, эмоциональный какой-то багаж, предыдущего опыта. Хотите начать все с чистого листа? И кто-то, кстати, вот так вот готов начать с чистого листа после того, что что у вас что-то завершилось. Карта мира – это последняя карта в череде. Может быть, вы успешно развелись, вы успешно закончили какие-то предыдущие отношения, получили какое-то любовно, может быть, просто закончились отношения, и все, нет никакой драмы, и ничего остального, и теперь вы готовы к новому, вы готовы к смене статуса, карта смерти, это карта статуса, то есть я одинок, теперь я хочу быть, я хочу полностью поменять, вот эти две карты вообще говорят о том, что вы все, и это, то есть я уже дошел вот э, до нужной черты, я, я готов, или я готова, то есть э, я вот готов прыгнуть с обрыва в любую, ну, не в любые, конечно, но вот Отдать свое сердце и все остальное. Но давайте подождем до следующего месяца и посмотрим, может быть, у кого-то это и свершится, потому что все карты такие серьезные, карты все старшие арканы. Карта смерти представляет знак знатодиака скорпионов, может быть, вы вот так вот кинетесь, как в омут в голову, в отношения со скорпионом. Кстати, карта мира представляет еще за границу, может быть, вы поедете куда-то, может быть, где-то за границу вы встретите, и ваш партнер или партнерша будет иностранком, иностранкой или иностранцем, тоже вполне возможно. Ну, давайте посмотрим, что у нас про любовь, ой, простите, про финансы. И ваша первая карта, пятерка мечей, шестерка мечей и король посохов. Скорее всего, ну, король посохов это вы, стрельцы, может быть, но это может быть еще король, может быть, ваш начальник, потому что посохи это работа или карьера, или ваш партнер, может быть, руководитель компании или еще что-то. Я думаю, что вам после какого-то конфликта, может быть, с начальством или со своими коллегами, может быть, вы не сошлись характером с коллегами, вы все-таки уйдете, но не переживайте, потому что уйдете в лучшее. По шестерке мечей мы оставляем все то, что нам не служит на одном берегу и стремимся к другому берегу берегу счастья поэтому если вы ушли потому что не сошлись характером либо с вашим начальством либо с вашими коллегами то вы двигаетесь в правильном направлении у вас и была эта карта восьмерка кубков когда вы оставили все уже позади и двигайтесь вперед единственное что вот по этой карте я бы хотела предупредить потому что пятерка мечей говорит о человеке который не слушает других либо не умеет слушать, мое мнение и все. Может быть, рядом с вами был такой человек, и из-за этого человека вы ушли. А если это вы, я бы посоветовала обратить внимание на эту карту, потому что карта говорит, от вас отворачиваются люди. Потому что если вы уйдете на другое место и будете продолжать себя вести вот таким же образом, не слушать других, то и там у вас могут быть какие-то конфликты. Поэтому примите на заметку.